Какие именно способы сотрудничества с Россией вы считаете приоритетными? Возможно, вы обсуждали это в разговоре с Владимиром Путиным. Прежде всего, необходимо наладить сотрудничество Франции и России как в области культуры, так и в области торговли. То же касается стратегического партнерства в сфере борьбы с терроризмом и энергетики. Я считаю, что Франции не следует пренебрегать налаживанием конструктивных отношений с Россией. И в первую очередь необходимо отменить санкции, которые были на самом деле навязаны Евросоюзом. Вы приехали в Москву незадолго до президентских выборов во Франции. Не думаете ли вы, что это может навредить вашей президентской кампании, учитывая, что контакты политиков с Россией часто негативно воспринимаются в Европе? Я борюсь против всей этой системы в целом, и, следовательно, я не собираюсь соглашаться с людьми, которые принимают неправильные решения. Не вижу ни одной веской причины вести холодную войну в той или иной форме. Россия, как и США, великая держава. Важно, чтобы Франция смогла выстроить сбалансированную. Отношения с обеими странами. И думаю, мы сумеем наладить сотрудничество с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как вы прокомментируете заявление о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию во Франции? Каждый день я слышу подобные заявления от Франсуа Оланда, но я не видела даже намека на доказательства этих обвинений. В то же время я вижу, что Оланд не просит объяснений от США. Хотя, как выяснилось, ЦРУ прослушивала лидеров европейских стран, а также кандидатов в президенты Франции во время выборов 2012 года. Полагаю, что нужно положить конец практике двойных стандартов, которая создает ощущение несправедливости не только у россиян, но и у людей во всем мире. В ходе текущей предвыборной кампании во Франции имели место многочисленные судебные разбирательства, которое и вас не обошли стороной. Почему так происходит? Французское правосудие в значительной степени превратилось в инструмент, который используется властями с целью лишить французский народ возможности сделать фундаментальный выбор, выбор в пользу цивилизации. Думаю, что Граждане нашей страны довольно жестко отреагируют на то, что эта предвыборная кампания оказалась искажена подобным политическим вмешательством. Отменить санкции против России пообещала лидер французских националистов Марин Ле Пен. Кандидат в президенты заявила, что Евросоюз сам спровоцировал конфликт в Украине. Конечно, я бы хотела отменить эти санкции в отношении России как можно скорее, при условии, что и Россия в свою очередь также отменит санкции, которые она вела против Европы. Это заявление лидер Народного фронта сделала сразу после встречи с Владимиром Путиным. По ее словам, Москва и Париж должны отменить санкции и усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Многие политологи называют Ле Пен про-Кремлевским кандидатом. Ранее один из соперников лидера французских националистов по президентской гонке независимый кандидат Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается повлиять на ход президентских выборов и добиться победы Марин Ле Пен. Впрочем, во время сегодняшней встречи российский президент особо подчеркнул, что его встреча с гостей из Франции вмешательством в избирательную кампанию в Пятой Республике не является. Конечно, что сейчас активно называется предвыборная кампания Франции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на, на происходящее события, Мы вставляем с собой право общаться со всеми представителями и всех, всех политических сил всех стран, так же, как делают наши партнеры и в Европе, в Соединенных изменить нашу внешнюю политику, чтобы сфокусироваться на победе и уничтожении ИГИЛа. Сейчас просто отвести внимание от того, что произошло в дейр э когда американская авиация бомбила позиции сирийской армии, тут же объявив, что это ошибка. Политика, экономика, финансы и сами деньги – все это части единой системы, которая создана и контролируется группой властителей с целью глобального порабощения людей.